Всем привет я рада видеть вас на своем канале и сегодня я хочу провести обзор натурального кокосового масса из магазина fix price это новинка стоит она 99 рублей тут написано для ухода за волосами кожи лица и тела я хочу попробовать нанести на волосы посмотреть что будет Тут написано, нанесите на всю длину волос на 30-60 минут до мытья головы, смойте масло при помощи шампуня, при регулярном применении способствует питанию, способствует питанию и укреплению волосяных луковиц и корней волос, стимулируя их рост. В общем, специально вот голова грязная, перед душем я решила попробовать. В общем, давайте смотреть. Как она жидкая. Пахнет приятно, кстати. Реально масляная. Не видно вам. Хорошо наносится, в принципе. В общем я сейчас дамажу встретимся с вами через секунду у меня через час ну что вот я смыла что хочу сказать я вообще в полном восторге от средства потому что я решила проверить как волосы будут расчесываться если я не буду ни бальзам ни кондиционер ничего использовать обычно я их вообще не могу расчесать без этих средств а тут они у меня прям расчесались Вообще легко. В общем, всем рекомендую это средство. Мне очень понравилось. Ну, на этом все. Пишите в комментариях, что бы хотели, чтобы я протестировала. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем спасибо.